Всем привет, с вами Роман Доктор на канале Storm Fantasy. В этом выпуске мы с вами поговорим о Божественных Драконах. Сегодня мы разберем Богиню Бури. Как получить ее? Да, очень легко и просто. Либо в акции за чешую, при пополнении вы получаете чешую и обмениваете ее на нужного вам дракона. Так же самое за 5 чешуи вы можете приобрести на нее одежду. Ровно 5 чешей стоит 1 элемент. А также сама пушка стоит 10 и вторая 18. Насколько мне память не изменяет. Возможно я немножечко ошибаюсь в цифрах. Но если что для этого есть у нас чат. Вы можете оставить в комментариях и меня поправить. Так, что у нас дает здесь параметры по поводу богини бури. Так, разбираем Шлем. Если мы одеваем шлем, нам дают бонус атаки плюс 5% и бонус урона плюс 5%. Великолепно. Кстати, вот эти все параметры, они все суммируются и сносятся на основу ваших всех показателей в общую таблицу вашего преимущества. Далее. Тело дает нам бонус пробития 5%, урон навыка 5%. Далее. Штаны Бонус защиты 5%, снижение урона навыка 5%. Ботинки. Бонус защиты 5%, снижение урона навыка 5%. Туника. Бонус ОС плюс 5%, снижение урона 5%. Перчатки. Бонус ОС 5%, снижение урона 5%. Благословенное дополнительное оружие бури. Финальный урон 5%, бонус атаки 5%. Благословенный скипетр бури. основное оружие. Финальный урон 5%, бонус пробития 5%. Великолепно. Также самое комплект у них идет в оружие из двух штук. Дополнительно получаем шанс СПР свирепому криту плюс 3%, если... Собираем вот эти пушечки. Это вот дополнительный комплект. Также самое имеется дополнительный комплект на защиту. То есть, вот эти все 6 элементов, они также дают вам комплект. Это мы можем посмотреть ниже. Вот, божественный комплект 8 из 8. Значит, идет у нас а, параметр за 2 штуки, за 4 штуки, за 6 штук и за 8. Все проценты здесь уже указаны. Самое главное это защита в пвп 5%, ослабление 5%, снижение финального урона 5% и финальный урон 5%. Далее после того, когда мы здесь вставляем одежду и оружие, у нас в зависимости от того, что мы вставили, например при комплекте из двух штук, рекомендую вначале ставить всегда шлем и тело. Нам дает дополнительные, как говорится, вот эти проценты. И плюс открывается первый слот, первый навык священного снаряжения. Это покровительство бури. Он нам дает шанс в 0% активировать покровительство богини бури. Минус 30% времени контроля на 4,5 секунды. При атаке со здоровьем выше 80%. Восстановление этого скилла. 50 секунд при комплекте значит следующем 4 мы получаем очищение бурей пассивный наг, навык есть шанс в 30 процентов снять усиление одно с ближайших врагов 2 при атаке со здоровьем выше 80 процентов то есть вот эти скиллы они работают тогда когда у вас здоровье выше 80 процентов если у вас опустится здоровье ниже 80%, эти скиллы уже срабатывать не будут. Далее. Открывается при комплекте 6 вещей. Исцеление бурей. Восстановление 50 секунд. Есть шанс в 10% восстановить 5% максимального здоровья при атаке со здоровьем выше 80%. Ну и соответственно при активации 8 вещей, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, это когда мы все полностью все активируем, мы получаем последний навык священного снаряжения, называется удар бури. Есть шанс в 10% нанести 100% дополнительного урона ближайшим врагам при атаке со здоровьем выше 80%, восстановление 50 секунд. Ну, круто, круто. Но, ну, к сожалению, шанс в 10% маленький. Но, тем не менее, есть шанс. Дальше. Есть такая графа усовершенствования. Мы качаем звездность. При улучшении на Т40 мы прокачиваем только 10 звезд. Когда улучшение у нас перейдет в шкалу Т40, ну, к примеру, 41. Максимально у них улучшение 80. Например, когда прокачаете 41, и у вас уже будет 10 звезд, у вас система предложит вам сделать реинкарнацию. Для реинкарнации вам понадобится количество драконь, количество самого этого бога. Количество получается у них где-то в районе 15 штук, запрашивает система. К сожалению, показать вам здесь не могу. Почему? Потому что я уже все реинкарнировал. Вот. А нету ни, одно, ни одной вещи, которая просит сделать реинкарнацию. Потому что не дошел до Т40. Так, ну и начнем. Что с тут самого интересного еще? Нажмем э, на скилл. Посмотрим. Здесь есть два варианта. Максимальный и начальный. В начальном скиллы имеют... Значит первый уровень uh, это базовый, то есть что вы получаете на старте. И максимально то, что вы будете иметь при условии, которые я вам сказал, когда вы сделаете Т41 uh, и усовершенствуете их на 20 звезд. Максимально, что может дать богиня Бури uh, по навыкам, это значит призыв Бури. Превращение в богиню бури на 15 секунд наносит 494% урона ближайшим целям x 5 плюс 4 монстрам. После превращения персонажа окутывает вихрь энергии. Во время действия превращения время контроля снижается на 30%, а снижение финального урона повышается на 40%. Причем восстановление этого скилла 5 секунд. Великолепно. Далее. Магическая звезда. Что она нам дает? Она нам дает восстановление 2,2 секунды, откат у нее, наносит в сумме 225% урона целям x3, плюс двум монстрам. шансом 10% парализовать их на 1,5 секунды. А также доп дополнительный урон в размере 2,5% от максимальных вашего здоровья. Ну, 2,5% от вашего ОС максимально это как бы довольно неплохо. То есть, используя этого бога, используя, например, эти навыки, есть э, смысл задуматься о том, чтобы вставить э, в, систему, э, в систему драконьих и божественных символов э, вставить показатели, которые максимально улучшит э, ваш ОС. Такие есть. Об этом поговорим в специальном выпуске. Далее. Мистический гром. Откат 9 секунд. Телепортируется к врагу поблизости и наносит в сумме 397% урона целям x 4 плюс 3 монстрам. И дополнительный урон в размере 10% от максимального вашего здоровья. Урон парализованным целям повышается на 50%. То есть вам нужно позаботиться о том, чтобы у вас дополнительно на вас э, были скиллы, пассивки, активки, которые будут парализовать цель. Далее, земля, буря, откат 20 секунд, кстати очень долгий. Призывает круг и наносит постепенный урон врагам внутри него. В сумме 806% урона целям x4 плюс 3 монстрам. Каждый раз при нанесении урона есть шанс 20% парализовать врага на полторы секунды. Урон круга постепенно повышается. Ну, не знаю. Не очень. Так, ну и последнее. Гроза. Восстановление 30 секунд. Обалдеть. Наносит 1239% урона целям x4 плюс 3 монстрам и дополнительный урон в размере 10% от, от максимального вашего здоровья. Каждый раз при нанесении урона есть шанс в 30% парализовать врага на одну секунду. Собственная скорость передвижения во время действия навыка повышается на 30%. Круто! Вот этого бога можно будет использовать для прохождения океана. Если трансформироваться в него, заюзать этот скилл, скорость повысится на 30%. И пробежать, как говорится, этот, этот данш на высокой сверхскорости. Так, ну и что же самое главное? Самое главное у нас еще мы забыли вам показать и рассказать. Комплекты мы уже все сделали, улучшения разобрали и есть такая кнопочка ⁇ Оружие ⁇ Нажимаем на это оружие и смотрим. Это оружие качается, точнее не качается, а у него есть возвышение. Возвышение максимальное у них идет 200. Соответственно, также после реинкарнации. Нажимаем на оружие, также само смотрим базовые и максимальные. Так, у нас получается базовые есть, максимальные тоже есть. Смотрим. Усиление, призыв в буре. Базовый урон увеличивает на 172%. А если в начале, то 8,6%. Ну, давайте будем смотреть максимальные показатели. Усиление, магическая звезда. Эффект базовый урон увеличен на 88%. Усиленный, усиленный мистический гром. Базовый урон увеличен на 228%. Усиленная земля бури. Базовый урон увеличен на 440%. И усиленная гроза. Базовый урон увеличен на 720%. Великолепно. Можно и нужно качать и заниматься. Так, ну и что еще мы хотели посмотреть... И мы хотели посмотреть, как он выглядит. Есть такая кнопочка «Функция просмотра». Нажимаем на него и смотрим. Так, ну он ни во что, ни в кого не превращается. То есть, как он есть, так он и есть. Вот такая богиня бури. Вот такая девочка с красным плащом. С красной подкладкой, точнее. И с таким красивым посохом. Правда, непонятно, но у нее это либо один рог. Наверное, после битвы. То, что осталось. Все. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Делайте репост. Делитесь с друзьями. Приглашайте. Вступайте в нашу группу сообщества. У нас есть телеграм-канал. Также мы будем выставлять на Дзене, на Рутубе, на Ютубе и Вконтакте. Всем пока.